Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас очередное занятие на тему, как полюбить себя. Оказывается, это не так-то просто, да? Казалось бы, сказали, ну, принимайте себя. Люблю себя, принимаю. Да, три раза в день. Но оказалось, как начали лезть глубоко, то очень много там зарыто интересного, да? Именно нажитого непосильным трудом. Дорогие друзья, это очень такая тема, тонкая, личностные границы или, по-другому говоря, психологические границы. Ребенок, в первую очередь, он зачат. Ну, естественно, как мы предполагаем, самый лучший вариант – это зачат любви. Мы его ждет, все хорошо, мама его вынашивает 9 месяцев. То есть в это время что происходит? В это время ребёнок, это такой называется этап процессуальности, да? В это время ребенок такой в симбиозе, в симбиозе с мамой. То есть если вы замечали маленьких детей, они как говорят, мы, мы с мамой, да. Он даже на маме женится, то есть даже эти мальчики говорят, да. То есть все у него с мамой связано, остаться сати потому что он в ее утробе, то есть и там ему хорошо, там у него есть свой домик. Он там развивается и растет, да? И вот приходит время рождаться. И в это время он рождается. Потихонечку что происходит? В этот момент очень важно, ну, как мы многие предполагаем, что мы делаем? Мы берем, покупаем для ребенка элементарно пеленочки, распашоночки, там ползунки какие-то еще другие вещички, да, то есть все для этого ребенка. А мы готовим для него место, ну, у кого-то разные площади, у кого как позволяет, даже если это одна комната, мы какой-то уголочек из, этого, из этой комнаты выделяем для ребенка, да, где будет его кроватка, где его будут принадлежности, где его будет там бутылочка, сосочка, какие-то погремушечки там тазик элементарный, горшочек, то есть все, все, что нужно для этого ребеночка, в первую очередь мы начинаем готовить. Ну, естественно, когда обычно это такое трепетное отношение, ну, мы сейчас говорим о варианте желанного ребенка, да? Естественно, даже родные и близкие, когда они услышат, это вот такая приятная информация для всех, ну, маленькое чудо такое появилось, да? Естественно, все начинают вокруг суетиться, Начинаем там все это готовить для этого ребеночка. Это большая радость, да, прибавление в семье. Это такой, знаете, идеальный классический вариант, да. Но есть, конечно, здесь варианты то, что ребенка жестко отделяют, оставляют там в детдоме, да, сдают дедом или еще какие-то варианты еще самый худший случай там, или мусорку бросают. Ну это уже другая история, да? Конечно, имеются свои последствия, понимаете? Мы сейчас с вами говорим о классическом, о нормальном развитии ребенка. И то мы стараемся, мы собственными руками нарушаем, нарушаем эти элементарные вещи. И вот мы с вами сказали, что ребенок вот в симбиозе с мамой, да, вот когда он еще, потом он рождается, и он потихоньку, потихоньку с каждым днем он начинает потихоньку отделяться от мамы, да? И этот процесс происходит постепенно, понимаете, постепенно, потому что он первое время, он не понимает, он себя ассоциирует с мамой, понимаете? Если маму кто-то трогает, даже пусть папа, там, не дай бог, рука прикладства на маму, кто-то кричит на нее, то есть ребенок это воспринимает как за свой счет, понимаете? Поэтому он иногда думает, ага, если что-то набаловался, значит, там, возможно, это мое, да, чувство вины, понимаете, возникает. Или там, а, он начинает часто болеть, да, особенно если этот ребенок, когда, понимаете, мы как он мучим, мы начинаем его делить. А обычно кто его делит? А бабушки, дедушки. Тети, дяди могут делить, да, у кого особенно своих детей нету. Или там кто рядом, близко живет, да. Бывает даже сестра ревностно относится там от мамы, да. То есть у нее какой-то просыпается к этому ребенку более такой материнский инстинкт, да, и тоже начинает. То есть понимаете, и этот ребенок в таком получается, вроде бы он понимает, что его все любят. Но у него внутри может происходить еще раздрайв. А, поэтому, конечно, в норме, в норме, когда ребенок воспитывается у собственных родителей. Дальше мы приближаемся к пункту, пункту а, ребенка, когда ему случается уже 3 годика. То есть есть такое а, психологии понятие большое «кризис трехлетнего ребенка». Он может случиться чуть раньше, чуть позже, но ну, около трех лет. Что получается здесь? Ребенок вдруг ни с того ни с сего начинает понимать, что все-таки оказывается мама это мама, а я это я, то есть у него начинаются первые такие э, инстинктивные моменты, что у него есть какие-то границы. И вообще этот процесс начинается с полтора года, и он постепенно в три года он уже как бы более четко осознает, да? что у него есть какие-то границы, то есть это игрушка моя, это вкусная каша моя, это конфета моя, понимаете? А, это мое, это моя одежда, то есть это, это мои ботиночки, это мои туфельки, это мои платьице, понимаете? Поэтому и если в это время в это время что делает мама, особенно она привыкла его опекать и а, решать за него. Что ребенку одеть, когда ему пописать, когда ему покакать, когда ему покушать. А вот по расписанию, там кто-то написал, какой-то доктор, что в это время надо есть, есть нужно 100 грамм каши, 200 грамм там, молока выпить, ну и какие-то вот нормы, да, и все. И мама, как добросовестная мама, она выполняет все эти инструкции, и кто-то там сказал, есть такой доктор Спок, по-моему, да, что если ребенок плачет, пусть у него уже заворот кишечков будет, но ну, ему не подходите или что-то еще. То есть, понимаете, и мы, как добросовестная мама, начинает выполнять эти все инструкции. Но, дорогие друзья, нету такого, что для одного норма, для другого другое. В трех лет мы не будем ребенку позволять. Делать то, что он хочет. Если он хочет есть, он должен это кушать. А Если он не хочет, он не должен это кушать. Что-то одевать. Даже если вы, ну вы знаете примерно, что вы можете ему позволить купить. Но даже в этих пределах можно в магазин идти и сказать, сыночек или доченька, у меня там есть какая-то энная сумма, которую мы сейчас с тобой можем потратить здесь. Что ты хочешь на эти деньги купить? То есть вы уже вырабатываете в нем какую-то ответственность и право выбора. Ты можешь, да, Вот тебе, я знаю, нужны, вот смотри на свои там а, босоножки, они у тебя или сандалики, уже там, а, ну, Вот сейчас смотри, вот ты их и соптал, да, там, И они тебе уже, ты, у тебя ножка уже выросла с ними. То есть мы можем сейчас на эту сумму с тобой, то есть можно с ним договориться, да, это опять-таки о границах. Купить вот эти вот а, сандалики, но ну, ты имеешь право выбора так как я теперь разрешаю на эти деньги купить другое что-то. Что тебе хочется больше? Но ну, тогда ты будешь ходить в этих сандаликах. То есть у меня сейчас нету возможности. Вы такие говорите, как есть, нету возможности купить тебе вот это. И ребенок потихоньку научается. Он, да, возможно, ему там понравится какая-то игрушка, как обычно, да, или крем сладости. Он скажет: нет, мам, я хочу игрушку. И здесь, раз вы ребенку дали слово, раз вы с ним договорились, ваша задача, хорошо, пойдем покупать вот эту игрушку. И купить эту игрушку. А если она стоит именно в этой, в этой сумме, понимаете, объясняя ребенку разумно. Поэтому здесь вот это такая тонкая грань, когда нужно быть здесь предельно осторожным, предельно, да, это, конечно, все стоит наших таких усилий. Но это все таки можно в себе воспитать, даже если вы это не видели в своей семье. Мы обычно нормы поведения несем из своей семьи, из прошлого, понимаете? все равно эта программа, она сидит. И, конечно, если мы уже когда повзрослев, мы это понимаем и говорим. Сыночек или доченька, вот себя так нельзя вести. Вот это так? а это так, и начинаем читать мораль, это опять-таки а, чему хорошему не приводит. Особенно если мы читаем мораль, там, подростку, то есть мы боимся, что подросток наш а, попробует наркотики, там, попробует а, спиртное, да, там, какой нибудь В некоторых семьях вообще садят подростки, говорят, ты лучше с нами пить, чем ты будешь на улице пить, да, там где-то. Это вообще страшно, понимаете? это вот неправильный выход. Мы научаем ребенка, эта мораль, она ни к чему не приводит. То есть у него идет сразу сопротивление, ему хочется быстрее от этого отвязаться и сделать наоборот. То есть вы в нем будете вот это бунтарство. Особенно если вы чувствуете, что у него характер такой бунтаряк, то есть есть такие архетипы, да, то есть он, возможно у вас там у него тень есть такая вот там бунтарь, да. Это вообще другая тема, ну вот к слову, да она тоже эта тема сюда тоже касается и тогда конечно у него это все просыпается и он может просто на все ваши как говорится морали у него есть своя мораль он начинает просто бунтовать и уже потом идет неконтролируемый процесс поэтому очень важно в первую очередь как вообще нужно воспитывать правильно это показывать на своем примере когда ребенок больше поймет. Например, вы общаетесь с мужем. Если вы к нему уважительно относитесь, то ваша дочь тоже будет в будущем относиться уважительно к своему мужу. Понимаете, почитать его и так далее. Вы при ребенке, как попало, да, возможно, вы там к нему обращаетесь. Эй, Васька, ну это полюбили, да, вот так. Для вас это как бы норма, для мужа тоже. То есть вам это обоим нравится, это хорошо. Но если это не нравится Ваське, когда вы так обращаетесь, значит, вы должны это принять во внимание. Но здесь Васька не должен молчать. Он должен не вот так вот кивать, как он здесь переносит, своим, как мама к нему обращалась. Эй, а сказать жене один раз твердо, дорогая, мне не нравится, что ты меня называешь, я очень тебя люблю, но мне не нравится, что ты меня называешь, эй, Васька. Если этот человек это сказал, значит, он обозначил свои границы, что ему это не нравится. И поэтому ваша задача уважать и к нему лучше так не обращаться. Но если это вам обо нравится, значит, это норма для вас, да, ваших семейных отношений, ваших границ. Но перед ребенком ребенок может это понять по-другому, что всех можно говорить ей вас Поэтому, конечно, здесь вот такие моменты, есть тонкая грань, когда ваша задача всегда соблюдать это. Есть этики нормы поведения в социуме, которую ваша задача научить. То есть как мы учим? Через свои примеры, да? Говорим при ребенке здравствуйте соседям, там, спасибо, там, пожалуйста, да, вот такие слова. Вот некоторые учителя жалуются, говорят, а почему говорят, ну, вот дети должны, вот, даже родителям вы говорили вот они должны здороваться, почему они не здороваются? Дорогие друзья, а почему дети должны здороваться? Если вы хотите научить ребенка здороваться или другого человека, вы сами здоровайтесь, и ребенок, если ты что он э, как бы повторит. Ну, поздоровались, что он тоже поздороваться И надо это делать до тех пор, пока этот паттерн в нём закрепится. Ну вот в восточных странах у нас, конечно, как-то это по умолчанию больше. То есть мы, если видим старшего человека, ну у нас как бы первым нездоровымся, да, мы уступаем место э, в, в транспорте. В группе, конечно, это по-другому. Даже если... Пожилой человек, или там женщина в положении, или там с ребеночком, с маленьким, да, стоит, то у них это не уступает место. То есть это как бы там норма поведения, да? Вот. Есть разные моменты, тоже есть как бы в культурном достоянии, в этом народе и так далее, и так далее. Еще вот это несоблюдение этого а очень тесно в психологии связано со страхом одиночества. Когда вот раз, вы как изгой, то есть вас вытесняют из этого общества, вас там объявляют кем-то, и вы, э, вот все, вы в этом обществе не гожь, понимаете? А раньше это, если смотреть на том уровне развития в истории, раньше, когда это было только, не было таких, возможно, государственных отношений, да, это были просто какие-то племенные отношения. Человек, если нарушает какие-то по умолчанию, что принято друг с другом, а это, этот человек выгонялся из этого, из этого племени, да? Ну, то есть это указом вождя, все, ты вот иди, ты нам не нужен. И этот человек что мог? В то время, конечно, не было такого развития. Этот человек мог, он, если это воин он может, ну, там, несколько дней, да, себя прокормить. Ну, не каждый может, да? И, конечно, это заканчивалось смертью. Быстрее смертью, потому что там были дикие животные, там было много опасности. И поэтому знание, она как сродни смерти. Понимаете, вот страх одиночества, оно к чему идет. Поэтому, конечно, на этой основе мы инстинктивно создаем еще и вот семью за счет этого, то, что мы хотим быть в какой-то семье, в какой-то родовой системе, и если эта система нас как-то делает из нас изгоя, а в родовой системе это всегда, в любом коллективе это есть, человек как лицо изгоя, понимаете, есть альпа, есть бета, да, это страшно, вот на этом уровне инстинкта, и мы не понимаем, что с нами происходит, мы начинаем болеть, тело наше сигнализирует нам, и мы потом зарабатываем болячки. И когда человек, что еще происходит? Когда человек прорабатывает свои личностные границы, что происходит на уровне, то есть это на уровне тела, когда мы человеку помогаем обозначить его границы, когда мы с него убираем вот это вот, его ограниченность, его зажимы, его блоки, которые произошли вследствие общения а, с его родителями, в обществе. Кризис, конечно, трехлетнего возраста – это такая отдельная большая тема. А, о ней можно рассказывать, то есть мы подробно о ней проходим именно в школе да, нашей. Вот сегодня вот а, именно она тоже касается наших границ. Да, когда человеку, то есть в это время уже мама должна спрашивать, что ты хочешь, мой ребенок, на завтрак, что тебе приготовить? Или даже еще лучше, а пойдет ты ко мне, помоги. И в этом возрасте уже можно ребёнка потихонечку какие-то на него делегировать вот эти вот какие-то вещи, которые он может сам справиться с этим. Здесь нужно иметь терпение. Он не умеет ботинок завязывать, а в три года он уже это уже должен уметь делать. Да? Нужно дождаться этого терпения, и чтобы он это сделал. Показывать, иметь терпение. Но здесь самое главное, дорогие мои, не сравнивать. То есть не нужно теперь говорить детям своим, подводить к экрану и говорить: вот ну, смотри, Маша, какая умница. А ты вон сидишь и до сих пор, Малбес, да, балбесом, да. Ботинок с ними завязывать, да? Это неправильно. А просто говорит, что смотри здорово, да, вот давай мы тоже вот так будем делать, да. Вот это другой разговор. Или говорить, что здесь, понимаете, вот, Здесь смотрите, какая тонкая граница, то, что мы здесь такие первые моментики закладываются. Мы учим ребенка, научаем его любить за что-то, и он это себе мотает на ус. Любит за что-то, не просто так, что ты мой ребенок, все, я тебя люблю, или ты, ты моя мама, или э, тама. В будущем это мой, там, мой муж, и, и я его все люблю и все. Не, не просто не за что-то, а просто люблю. Понимаете? Поэтому и рождаются у нас такие курсы, которые э, от ума выйти именно за что я люблю его. Ага, если он олигарх, значит, я его люблю. Понимаете? Если, да, если он еще кто-то, я его люблю. Если он там, я там хочу науку там, вот он у меня наукой занимается, там какой-то вот там супер-пупер профессор. Вот я его люблю. А если он не профессор, нет, я его не люблю. Понимаете? Или я люблю, у него там а, красивая фигура, вот Аполлон. Я его люблю. Но это в корне неправильно. И мы начинаем любить, начинаем учить ребенка любить за что-то. Поэтому, конечно, здесь вот момент такой, очень тонкая грань, и потом а, ребенок научается, что его любят за что-то. Ну и, конечно, это в того, что это пятерки в школе, ну многие это проходили тему, да, вот а, это еще что-то и так далее, и так далее. А, в итоге ты потом начинаешь искать человека, который, которого можно за что-то полюбить. В будущем себе ищешь вот своего будущего избранника, что его можно за что-то любить. Не просто так. И здесь еще идет вот то, что мы начинаем это искать в своей жизни. Проходят моменты, когда мы это не получаем. То есть мы получаем обратную картину. И начинаем от этого, конечно, в жизни страдать. То есть в жизни много чего у нас нарушается. Здесь очень хорошо, чтобы дедушки и бабушки осознавали, что да, они, то есть у них есть свои границы, они могут баловать этого ребенка, но в итоге это должно соответствовать тому, что ребенок должен привыкать к социуму, у него есть определенные обязательства, обязательства по закону принятому, что он должен получить среднее образование. Хотя психологам эта терминология не нравится, то что никому никто ничего не должен. Но есть определенные моменты воспитания ребенка, которые закладываются родителями. Это получить начальное образование, это получить начальное какое-то воспитание. И затем уже этот ребенок уже по жизни идет в этот момент именно умение отпускать. Ребенку уже 50 лет, но они до сих пор стараются этот сценарий держать и до сих пор вести его в их проекции. До сих пор этот маленький ребенок. И мы в этом плане что делать? Мы не даем ребенку повзрослеть. А коль мы не даем ребенку повзрослеть, говорит: ты родитель сам, давай мне денежки, меня обеспечивай, корми меня, делай за меня, а я буду лежать, да? Ну, несмотря на то, что я уже большой такой, даже у меня там, ну, уже как бы появились все половые признаки, что я большой, да? Что я могу что-то делать. Но опять-таки, я вот это все хозяйство приведу к тебе, и ты дальше делай дальше. Ну, нравится тебе делать, да? То есть ребенок что? Он как бы в подчинительной позиции, понимаете? И, значит, если подытожить, что такое границы, это получается, что каждая граница вот имеет свои пределы, свои ограничения в психологическом смысле, то есть это когда вот по развитию. Норма вообще вот этого отделения, да, вот мы отделили «я», вот это вот «я» — человек, а это вот «он» — человек, понимаете? Другой человек. Это вот мы отделили «я» — это «я», «он» — это «он», понимаете? То есть отделение должно произойти, может быть, чуть раньше, но в норме это вот до 16 лет должно свершиться. Дорогие мои, 16 лет ребенок это, да, закон у нас есть, с 17 лет ребенок за себя отвечает полностью сам. Но у нас же, и мы даже и не до 18 лет, мы же и до 60 будем терпеть это все. Понимаете? Поэтому мы, не живя своей жизнью, ну что делать? Мы элементарно, дорогие друзья, крадем энергию у этого ребенка снимаем его потенциал. Вот чем занимаемся мы, родители? Вот, вот этим мы занимаемся, понимаете? И мы не даем ему возможности вырастить. И этот ребенок что? Он вырастает не самостоятельно. Многие из вас не могут сказать «нет» до сих пор. Даже если вам 50-60 лет, вы совсем соглашаетесь. А это не есть хорошо. Вот слово «да» и «нет» — это вот, в первую очередь, это те ключевые слова, это для поддержания ваших здоровых границ в вот именно вообще если в человеческом развитии взять. Поэтому, конечно, любому, ваша задача научить ребенка самостоятельности, к ответственности, да? чтобы он мог себе задавать элементарный вопрос. По 17-летиям он должен понимать, кто он, куда он идет. То есть должна произойти полная, уже полная сепарация. Вообще это к 16 годам, а может чуть раньше. Понимаете, он должен понимать, что, где, когда, что это его есть внутренний мир, это есть внешний мир. Здесь я могу, вот это вот, есть моя такая интимная зона, вот она. Есть немножко, еще дальше там, а, зона личного расстояния, есть потом социальная зона, да, есть потом публичная зона, понимаете? И он должен четко понимать вот эти приоритеты. А родители здесь должны понимать, что... Потом у них перенос еще как идет у родителей. Они мало того, что своих детей опекают, они же начинают опекать своих соседей, своих близких, своих подруг, еще кого-нибудь. Нужно понимать, что, дорогие друзья, мир без вас стоял и будет стоять. Он не рухнет без меня. И здесь нужно понимать, что. Да, делайте это вы в свое удовольствие. Но понимать, что ваш ребенок, он должен научиться, и он с этим должен справиться. Люди живут жизнью своих детей. И поэтому, получается, у нас болезни, сердце же болит за ребенка, душа же болит, голова же болит, давление же скачет. А то, что вот это мы там его опекали когда вот этот возраст был, я вам говорила. Отсюда вот я вам на примере даже показала. Желчный кишечный тракт никуда. Есть такое, как психология, понятие семь священных коров. Те заболевания, которые вот они строго психосоматические, идет от опекания родителей. А мы что говорим? Ага, это вот тот специалист виноват, ну вот тот врач виноват. Я обращаюсь, а он не вылечивает. А он вас и не вылечит. Понимаете? Потому что здесь ваша задача перестать опекать, когда не будет у ребенка аллергии, тогда у него не будет гастрита. Понимаете? Тогда у него не будет вот этих все время вирусных заболеваний. Поэтому если вы это не перестанете делать, вот к чему приводят эти моменты личностных границ. А потом это дальше перестать то, что а, нарушается это моменты, что человек не может зарабатывать деньги. Он в бизнесе никуда. Потому что особенно если это мужчина, на них это больно бьет. Потому что за него все решала мама. У мамы, мамаша там такой тотальный контроль. Понимаете? Что ребенок, что вынужден подчиниться. В итоге ломаются судьбы. Потом дедушки, бабушки сидят, плачут, нам не дают внука посмотреть, не разрешают встречаться. А вот сноха такая плохая, такая-сякая. Откуда ноги растут? Понимаете? А сноха, конечно, она пытается защитить свои границы. Тоже по своим тараканам, конечно. Тоже не права, то, что ребенка не дает отцу, там, бабушке. Но она здесь что? Или у нее такая, по умолчанию, месть, да, за все, что ты мне сделал. Непонимание. Если вот этот разобраться, семью можно сохранить. Ребенок может вырасти, психологически есть возраст. Понимаете? Поэтому, если женщине достался такой муж, если она разумна, она может этого мужчину вырасти психологически. Значит, границы они могут быть вот это вот, как я вам сказала, земля, да? Вот местность, это вот дом, в котором вы живете, это ваши границы. В первую очередь у каждого человека должно быть место, где он живет. Да, определенное место. То есть это обозначается, условно говоря, с тем, что когда ребенок родился, мы ему готовим место. Вот это твое место. Ты здесь будешь как бы расти, развиваться, будет твое место. Даже если это не одна комната, да, многие то, возможно, это, если даже вы все живете в одной комнате, ну это какой-то угол для этого ребенка, да, это вот твое пространство. Что происходит дальше? Со временем мы его приучаем к временным границам. И если вы правильно начнете научать ребенка с детства, он понимает, учите ребенка, помогите ему выявить его уникальность. А если вы поможете своему ребенку а, выбрать вот его вот из-за его, его предназначение, то что уникальность, он уже будет знать, куда ему двигаться, ему будет легче. Прошли с вами процессуальность, мы прошли с вами этап распределения, разделения, да? И теперь идет этап осознанности, да? То есть человек уже, а, этап другой уже осознанно, понимание уже он дальше идет, Понимаете? И в это время, особенно в подростковом периоде, у них вот это, понимаете, наша вот это родительская излишная опека, это нельзя, то нельзя, пятое, десятое, это мы, конечно, понимаем, что мы делаем им во благо, а у них идет такая, знаете, агрессия. Внутри у них возникает вот этот процесс весь. Вот эти на лице прыщи, на кожу прыщи, то есть ребенок что делает? Он не может сопротивляться и он должен этот мир, то есть он должен показать себя, да, свою вершистость, и это проявление на коже, понимаете? Но это, это у всех детей, это все подростки это проходят. Но важно дать ему этот момент прожить, понимаете? И очень хорошо здесь ребёнка дать какой-нибудь спорт. И такой спорт, чтобы подвижный, чтобы он мог свою агрессию вытеснить. И он к вам вернется потом, такой миленький, хорошенький. ребенок в это время, когда он в подростковом периоде, это самое-самое вот здесь, вот знаете, вот желательно здесь очень не пропустить такой момент в жизни. А для многих это как бы, родители это очень страшно становится, да? Потому что их любимое чадо уже больше отделяется от них, уже вы для них уже не авторитет, авторитет для них больше улица. И хорошо здесь, если найдется хороший наставник, который ну, детям будет помогать. Есть такие люди, это в лице тренеров, в лице, например, я знаю, вот Зоткин, да, например, у нас вот он с подростками занимается, еще кто-то. Хорошо, если такие люди найдутся. И считайте, что вы выиграли в лотерею, да, в такие монеты. И, конечно, вот отдавайте таким наставникам, отдайте им эту возможность, пусть они помогут вам, вот, становление этого вашего ребенка, особенно если вы одна воспитываете ребенка, особенно если в окружении мужчин нет.